Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о работе Мао Цзэдуна относительно практики. И, наверное, самое эпичное в этой работе – это условия ее возникновения. Вот представьте себе, 1937 год. Уже не один год идет кровавая Гражданская война. Война, в которой коммунисты терпят ряд поражений от националистических сил Гаминдана. Они в результате вынуждены отправиться в свой великий поход, где терпят огромные потери, пробираясь сквозь горы и болото. И вот они обосновываются на своей базе в Янь-Ани, и начинается внезапная интервенция японских э, войск захватнических. И так все это тяжело продвигается, что в результате приходится организовать вместе с теми же националистами единый антияпонский то есть антиампериалистический фронт. И вот в эти тяжелейшие, сложнейшие времена вождь китайских коммунистов, вождь не только политический, но и военный Мао Цзэдун проводит лекции по философии перед красноармейцами. Потому что понимает, для бойца Красной Армии владение материализмом, диалектическим материализмом, марксизмом не менее важно, чем владение винтовкой. И в результате появляется на основании этих лекций две работы относительно противоречия и относительно практики. Работу относительно противоречия мы как-то с вами уже разбирали. Ссылочки, как и положено, будут в описании. А вот э, другую работу мы разберем сегодня. Ну что ж, поехали. Работа относительно практики относится к 1937 году. И, как несложно догадаться из названия, посвящена она соотношению познания и практики с марксистской точки зрения. Одна из главных заслуг этой работы – это то, что, учитывая уровень подготовки аудитории, к которой обращался Мао Цзэдун, ему приходилось очень, довольно сложные проблемы с философии марксизма теории познания марксизма, излагать максимально простым языком. Эта работа отлично подходит как своеобразный ликбез по марксистской теории познания. И Мао говорит о том в этой работе, что есть, в принципе, два главных отличия марксистской теории познания от материалистических теорий познания прошлого. Первое – это ее классовый характер, а второе – это ее как раз значение, которое в ней придается практике. И с точки зрения марксизма, практика действительно играет центральную роль в гносиологии. Познание само начинается с практики. Когда мы говорим о практике, речь идет о практике в самом широком смысле. Да, это производственная практика, но также это практика классовой борьбы. Это практика антиампериалистической войны. Это, наконец, практика научного поиска и художественного творчества. Но из всех форм практики центральное место, конечно же, занимает производственная практика. Все же остальные от нее зависимы, да? включая политику, классовую борьбу и так далее. Все остальное все зависимо от уровня развития производительных сил, то есть от производственной практики. И познание человеческом вообще начинается с самой, самой практики. Люди в начале Каким-то образом практически пытаются преобразовать мир, и на основании этого преобразования этот мир познают. Более того, преобразуя мир, они вступают между собой в различные общественные отношения, и таким образом появляется возможность изучать эти отношения, их познавать. То есть, даже уровень нашего познания соответствует уровню развития нашего производства. В конце концов, невозможно было бы создание марксизма и теории капитализма, если бы этот сам капитализм не был достаточно развит, то есть, как минимум, не был бы достигнут уровень промышленного производства которая избавила наше познание от односторонности и позволила Марксу, в частности, сформулировать теорию этого самого капиталистического общества. Точно так же, как до того, как капиталистическое общество не вступило в фазу империализма, никто не мог познать этот самый империализм, как это позже, когда уже начались соответствующие материальные практические процессы, как-то сделал Ленин. Причем, Мао, конечно, конечно же, отмечает, что как бы ни были гениальны Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, но то, что они смогли познать, то, что они смогли познать, было связано не только и не столько с их гениальностью, сколько с тем, что они активно были вовлечены в практику, в первую очередь практику классовой борьбы и практику научного поиска. Конечно же, познание начинается с практики. Но развивающееся на основе практики познание, оно имеет два, делится на очень два разных типа. Это чувственное познание и это логическое познание. То есть, с одной стороны, у нас чувственное познание с формами ощущениями, восприятиями, представлениями, а с другой у нас логическое мышление. Логическое познание, которое выражается в понятиях, суждениях и умозаключениях. В чем же отличие этих двух типов познания? Чувственное познание обладает односторонностью. Чувственное познание – это то, что нам дается в восприятии, а восприятия нам даны лишь отдельные стороны действительности, разрозненные ее стороны. В то время как рациональное, логическое познание, познание в понятиях, а не в представлениях, заключается в познании сущности вещи, то есть явления в его, во всей его полноте, а также во всех внутренних взаимосвязях, которые есть у этого явления с другими явлениями. При этом познание, вот эти две типа познания в часто, особенно в буржуазной философии, трактовались именно как два разных типа познания. И в этом смысле заслуга диалектического материализма и диалектико-материалистической теории познания, что она показала, что это не просто два разных вида или типа познания, это две ступени развития единого познавательного процесса. То есть да, познание начинается с чувственного познания, с ощущений, с восприятий, с представлений. И мы постепенно от этой ступени переходим на более высокую ступень познания, на уровень познания в понятиях, суждениях и умозаключениях. Что же объединяет эти два типа познания? Ровно одно, говорит нам Мао, это практика. Именно практика связывает познавательный процесс в некий единый процесс. И вот этот вот переход от одной ступени к другой, он предельно важен. И наблюдаем на множестве примеров. Вот возьмем, например, такую, такое явление как классовая борьба. Вот есть XIX век в Англии, да, перед любой промышленной стране того времени начинается классовая борьба пролетариата. И на первом этапе развития практики это все происходит на более низкой ступени познания, а именно на чувственном уровне чувственного познания, когда Класс, пролетариат, является лишь классом в себе, не осознавая подлинное своего положения. Это проявляется в определенной формах борьбы. Например, в том, как лудиты разрушали машины, думая, что тем самым они как-то борются с, со своими угнетателями. Но со временем, когда класс переходит из класса в себе в класс для себя, он осознает сам себя, и появляется марксизм, как способ осознания класса своего себя, что в то же самое время является способом перейти от уровня чувственных представлений о действительном положении вещей к подлинному понятию, включающему в себе полное понимание изучаемого явления. То же самое отлично подходит, говорит Мао, и для борьбы национально-освободительной, в частности борьбы китайского народа за, для своего, за свое освобождение от угнетателей. Но от начала... Все происходит на примитивном чувственном познании, когда восстающие понимают лишь отдельные стороны действительности и ими возмущены. И отсюда у нас несовершенные стихийные совершенно восстания, вроде тайпинского или боксерского восстания. В то время как, по мне мало, начиная с 1919 года, происходит восхождение от уровня представления к уровню понятия, что происходит в подданном осознании китайским народом своих интересов и уже осознанной, целенаправленной борьбой за национальное освобождение. В то же время надо понимать, что чувственное и логическое познание – это не просто два этапа единого познавательного процесса, что сами эти типы познания постоянно взаимодействуют, что каждый из них является в нашем познании условием другого. Наше познание не может э, начинаться, не опираясь на опытные данные, то есть на чувственное познание. но и развитие рационального, логического познания обогащает чувственное. Если у вас есть подлинное понимание сути того явления, на которое вы смотрите, вы их глазами увидите в этом явлении больше, чем если бы этого не знали. И, конечно же, раз у нас необходимо вот такое диалектическое взаимодействие чувственного и логического, конечно же, метафизический взгляд впадает в ту или иную крайность то есть, например, возник, если человек преувеличивает значение в нашем познании рационального, логического познания, он превращается в такого всезнайку, который по верхам из книжек чего-то нахватался, но никакого реального практического опыта не имеет, и, соответственно, его практика оказывается не очень успешной, так как опирается на одностороннее познание действительности. С другой же стороны, возьмем такого, еще опирается только на эмпирический уровень, на чувственный уровень, это мы получаем такого дельца, который отлично знаком с какими-то особенностями опытного знания или даже практические навыки кем-то обладает, но подлинной природы, действительности, которой ему предстоит, он никак ее не знает. Таким образом, подлинное познание должно соединять в себе и одну и один и другой тип познания И не развивать их, подобно тому, как это делали ранее в философии Рационализм и эмпиризм Но в действительности логическое познание, познание в понятиях Это не высший уровень, это еще не конец пути нашего познания Потому что целью нашего познания является все та же практика Практика является критерием истины И целью, ради которой производится познавательный процесс Теория и практика в этом смысле также диалектически взаимосвязаны. Невозможно построить правильную практику, не стихийную, а целенаправленную, не опираясь на правильную теорию. Но невозможно построить правильную теорию, если она, во-первых, не будет исходить из практики, а во-вторых, не будет иметь своей целью практику. Иначе эта теория будет просто беспочвенной и ни к чему, в общем-то, не приведет. И здесь, конечно же, надо понимать, что практика поэтому сопрождает целиком наш познавательный процесс. Наш познавательный процесс начинается с практики, он протекает на всем протяжении практической деятельности человека, и он является целью этого процесса. То есть практикой все заканчивается. Когда мы сформулировали на теоретическом уровне какие-то идеи, планы, проекты, мы воплощаем их на практике. И здесь, говорит Мао, мы понимаем, что все не так просто, потому что действительность полна противоречий и борьбы. И когда мы воплощаем свои планы и идеи на практике, мы неизбежно сталкиваемся с пониманием, что наша изначальная теория была в чем-то неверна. Ее следует корректировать непосредственно в процессе практической реализации наших замыслов. Но мама говорит о том, что и на этом все не заканчивается. Даже если мы реализовали то, что хотели реализовать, то есть преобразовали окружающую действительность согласно нашим планам и проектам. Мы понимаем, что сама действительность ⁇ это процесс, диалектический процесс, постоянно изменяющийся процесс. И вместе с изменением каких-то обстоятельств действительности необходимо изменять свое познание. И мы с есть объективный процесс изменения действительности, и наш субъективный процесс ее познания. Должен этим изменениям соответствовать Наше познание должно постоянно Подстраиваться под действительность Изменяя свои теории Так, чтобы субъективное соответствовало Объективному И вот если это не происходит Опять же возникают разного рода уклоны И как верил верный сталинист Мао, конечно же, выделяет Левый и правый уклон Правый уклон состоит в том, что мы Останавливаемся на некой теории И впадаем в догматизм относясь к нашим теориям не как к чему-то способному открыть нам действительность, а к некой установленной раз навсегда догме, от которой действительность уже далеко отходит. Действительность меняется диалектично, а наше мышление остается метафизическим и не поспевает за этой действительностью. Отсюда возникает консерватизм, и отсюда же, по мнению и мао возникает оппортунизм. Но не менее опасен и левый клон. Левый клон заключается в том, что не понимая, природы материальных объективных процессов мы пытаемся перескочить через какие-то его этапы да? например мы ставим себе сейчас цели которые в реальности в силу его устройства действительности могут быть реализованы лишь в будущем в результате мы впадаем в такое революционное фразерство когда мы хотим чего-то что на данный момент абсолютно нереализуем не считаясь тем самым с объективной действительностью и, конечно же, вот такое соединение теории и практики, практики в самых ее разных формах, форме классовой борьбы, в форме национально-освободительной борьбы, политических действий, искусства и науки, все это нас везет к чему? Да, конечно же, к коммунизму, путеводной звездой которого, конечно же, для МАО является Советский Союз. Но мало отмечает, что вот эта вот диалектика субъективного и объективного в нашем преобразовании действительности должна распространяться и на коммунизм. Коммунизм ⁇ это не просто изменение материальных условий нашего существования. То есть не только объективное изменение действительности, но это и субъективное изменение. Это изменение того сознания, которое это действительность познает. И вот только одновременно изменение, или даже хотя бы последовательное, объективного реальности и субъективной реальности, то есть самой действительности и нашего познания, нашего сознания приведет нас к построению коммунистического общества, чего нам всем, конечно же, и желаем. Но в заключение хотелось бы отметить. Наши постоянные подписчики уже, наверное, заметили, что у нас резко так реанимировался наш телеграмм и наш паблик в ВК. А в самом ближайшем будущем, вероятно, 30 апреля, мы запустим серию бесед на темы философии, искусства, культуры и всякого такого в Дискорде. Фот свободный, не стесняйтесь, заходите. Новости будут в ближайшее время в тех же самых ВК и Телеграме. Ну а у нас на сегодня все. И, конечно же, помните, как говорил председатель МАО, революция – это незваный обед.